Кружева садов цветущих Ветер бережно колышет. Май нарядный, май поющий Разноцветной нитью вышек, Серебристый дым черемух, Яблонь, пудровые кисти И сирений синий омут В ободке узорных листьев. В канделябре изумрудном Свечи царственных каштанов Алым цветом маков чудных Приукрасились поляны И рассыпались нарциссы Крупным жемчугом молочным По траве в зеленой ризе Бархатистой, пряной, сочной В малахитовых оправах Гроздья розовых акаций Так отрадно Величавой красоты душой касаться. Несравненный май, сипетый, Горний мир в земном обличье Промелькнул, и завтра лето, Время мчится, как обычно.